Мужчина, прошу вас пройти в наш замечательный цирк. Проходим, проходим, не стесняемся, не стесняемся. Плять, сука, блядь. Блин, ты хуял матом ругаться в нашем цирке нельзя, матом гнать, сука! Да прожить у меня серьезное обстоятельство, у меня зубы два нету, передних. В смысле? Посмотрите у меня в рот, пиздец просто. Так, блядь, хуй ты, пиздишь, у тебя рот закрытый, открой рот, скажи, а-а-а. Какой, блядь, Майнкрафт? Я так про реальную жизнь говорю. Из вашей двери у меня сломались два зуба пти, Ах, Если мерить по физическим измерениям. Измерения Майнкрафта, да? Берем измерение Майнкрафта. Оно будет переноситься в реальную жизнь только когда Х будет значение 10, 10 да? У тебя сейчас 95 хп, 95. Мы делим на 9. Это будет. Блять, это будет. Сука, сколько это будет? Ебаная физика. Ладно, походу это правда. Блять, что за хуйня, сука, она не сходится. А если я возьму 100, поделю на 10, это будет 10. Ну, сука, ты пиздишь по-любому, блять, это физика хуйня, она врет, блять. Я все нормально с зубами, ты просто хочешь. Э, Нет, серьезно, собрать... вот, у меня голос, конечно, поменялся в данной ситуации, понимаете? Так, короче, я решил вот так все решил. Короче, я подаю на шут потому что вы мне два зуба передних, причем передних, блядь, передних зуба, которые реально очень стоящие. Короче, я э, подаю на шут потому что вы. Стой, стой, стой, беременный таракан ебучий. На, на редька ебаная, на тебе компенсация я так и понял, на кусок стейка и древесина тебе еще вот это вот и все, все, все. В общем-то, проходи в наш цирк, вон там уже жонглирует, тренируется, тренируется, как ты видишь а, Проходи, блядь, в наш цирк, проходи А я не могу пойти, это а, железная блядь. дверь Забыл, забыл дверь, да-да-да Проходи, долбоёб! А я дверь с... открыл, блядь Дверь не открывается, ваш хоть и механизм очень рабочий Блядь, электрика надо Сука, давай как-то будем это открывать Давай-давай, ломаем-ломаем Быстрее, ждет клиент, ломаем быстрее Давай, давай, давай, Блять, ты не там ломаешь, надо вниз ломать, долбоёб, сука, какого хуя ты дверь ломаешь, ломаем дверь, дверь ломаем, это будет быстрее, Блять, какого хуя ты меня пиздишь? У меня есть, в принципе, интерфер, я могу, в принципе, пойти вот так вот. Блять, хули ты раньше не сказал, мы из-за тебя подал две этот хуйню сломали, блядь. Сука, пиздец. Сейчас дайте я быстро все застрою, чтобы никто не подсматривал, блядь. А то фанатов нашего цирка, знаете, так немало и конкурентов. В вашем цирке нельзя снимать видосы? Нельзя, конечно, ты ешьте, блядь, ты долбоеб. Правило. А, то, блядь, забыл правила. Клоны, иди, иди готовься. Долбоеб, иди готовься. Комнату, подсобку, подсобку. Иди готовься, готовься, готовься. А, Больше так, у нас. Блять, ты охуел, иди в подсобку! Ты что охуел видос снимать? Какого хуя? О, камера, камера, камера, камера, оо! Че, вы шумасети, что ли? Это такой блок был, у тереванный. Блять, какого хуя? Была камера, а сейчас блок. Опа! Опять, опять, опять! Да блять, че она меняется, че за ну, хуя? Может, у вас какие-то галлюцинации, серьезно, потому что бывает такое. И что мне делать, когда галлюцинации, блять? Ну это в Майнкрафте, это в Майнкрафте. Я могу а, вас бать. ебануть рукой, да? по башке, может быть, пройдет. Давайте посмотрим. Так, готов? Да. Блять. Ну что, все? Появился? Нет, опять, опять, опять иди. Это хуйня. Опять, блядь. Ну, давайте за высшие меры предоставим. Я ёбну ваш мечом, точнее. Блять, один раз ёбни и вс, потому что это не дело. Я вижу камеры, блядь. Что за хуйня? Давай. Блять, хуй так больно? Ч это за эффект? Блять, ты сейчас меня убьешь, чтобы Дай мне сейчас присесть? посисть никуда. А тебе э, ряд, на который ты сейчас смотришь, и 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6 место. Может быть, вы подождете и визуально покажете, как... Шестое ты... место, быстро сел, блять! А как мне сейчас а, сесть, я не понимаю просто. Ну, берешь их. А может быть, подождите, подождите, подождите. А может быть, мне визуально сесть, как бы, понимаете, визуально. То есть вот так вот, да? Можно как бы так вот. А может, как бы и вот так вот. То могу перейтись на один блок влево, то есть еще вот так вот и вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот так вот. уважаемый человек, больше слов не надо, пожалуйста, затяните свое ебло, блядь. Я все понял, блядь, сука.